Такой получается рядок. Очередное мое видео сегодня. Видео будет моей самодельной сеялки для посадки кукурузы. Сделал ее где-то лет 10 назад, может быть поболее. И пару лет я вот этой сеялкой сажал кукурузу. Но данная селка у нас дальше в работу не пошла, потому что у нас очень большая проблема это, это то, что у нас много воронов. Птицы такие. Из-за этого воронья у нас под сеялку сажать кукурузу не получается. Потому что селка сажает не очень глубоко. И эти птицы у нас потом все вытаскивают. Все, что посадили они целые стаи налетают, и это все вытаскивает из земли. Поэтому я поигрался этой сеялкой пару лет и бросил это дело. У нас, как ни крути, нужно сажать или под лопату, или под рало, а сеялка себя не оправдала, потому что у нас нужно сажать кукурузу поглубже, чтобы меньше ее птицы вытаскивали но сейчас поделюсь с вами устройство данной сеялки, может быть кому-то данная конструкция будет полезна вот только что-то я не пойму, почему-то камера снимает темно темновато получается вроде бы, хотя сейчас день на улице или у меня что-то сбилось в настройках не пойму я вот смотрю Прямо в бункер вообще темно, ничего не видно. Или может это белый фон так влияет? Так, где же его пристроиться, чтобы вам это все дело показать? Точно, ребята, основной причиной плохой съемки был белый фон. Белое покрытие стола. Вот перевернул я вот эти плиты и все стало на свои места камера заработала. вот как белый фон может влиять на саму съемку даже среди белого дня так ну давайте теперь немного об устройстве данной сеялки все это было сделано на скорую руку как опытный образец все делалось наугад не знаю будет это работать или не будет поэтому все имеет вот такой безобразный вид от давности это все поржавело ну, у меня сейчас цель вам не красоту показать инструмента а его устройство и показать его в работе состоит моя селка вот из такого бункера все делалось из того что было поэтому бункер получился вот такой формы. Здесь каждая сторона имеет разный размер, потому что делалось из кусков металла, какие попадались под руку. Так, бункер имеет вот такой вид прямоугольный. Это в принципе не важно, можно сделать бункер любой формы, круглый, квадратный, овальный. Можно даже сюда присобачить какую-то канистру или даже простую бутылку. Вниз самого бункера варен кусок дюймовой трубы. Дюймовая труба вот здесь имеет вот такой вырез. И в этот вырез варена металлическая щетка. Щетка здесь нужна для того, чтобы снимать лишнее зерно из рабочего вала. Это взята была часть щетки по металлу и металлическая трубочка, кусочек. Если я не ошибаюсь, трубка взята из велосипедного руля. В нее вставлены вот, были вот эти проволоки от щетки и потом трубка была заклепана и она приобрела вот такую плоскую форму получилась вот такая щеточка плоская и потом эта трубочка уварена на это место и теперь все лишнее зерно снимается вот этой щеткой эта щетка не дает зерну подклинивать если бы здесь не было этой щетки, то зерно, которое попадает между валами и трубкой, часто клинит. А это сказывается на нормальной работе самой сеялки. Дальше у меня идет вал. В качестве вала у меня использована обычная ось от советского велосипеда. И в качестве колес использованы, опять же, большие звездочки от старых советских велосипедов. Вот такая ось использована в качестве вала. Только ось я брал без резьбы. Сейчас продаются вот такие оси, которые идут под шариковые подшипники. Вот здесь... Они имеют гладкую часть посадочную без резьбы. Вот здесь использована такая же ось. На эту ось надеты вот эти звездочки велосипедные. Я просто-напросто взял, пообрезал шатуны. Надела эти звездочки и с обеих сторон. Поприхватывал это дело все сваркой. Теперь у меня на эту ось надет пластиковый барабан с отверстиями. Зерно из бункера попадает вот эти ячейки на барабане. Лишнее зерно снимается вот этой металлической щеткой и потом при повороте барабана уже зерно из этих лоточков вбрасывается уже прямо в нарезанную борозду в качестве барабана у меня использован отрезок вот такой пластиковой трубы только эта труба 25 здесь же использована труба 32 не нашел я у себя дома 32 трубы ну вот в качестве барабана использована вот такая армированная труба но диаметром на 32 вот мы видим устройство снизу. Давайте все-таки рассмотрим уже до конца барабан, потом будем дальше смотреть. Так, барабан у меня выполнен как бы из двух частей, но сначала делалось это все из цельного куска трубы. Был надет кусочек трубы, потом в трубе было... Просверлили на два отверстия, одно и второе, по-моему, на три. Потом труба была надета на вал, и через эти же отверстия сверлом было насверлены на валу небольшие ямки. Потом вот этот кусок пластика был надет на этот вал. И в пластиковую трубу были закручены два самореза. И самими концами эти саморезы вошли вот в эти ямки на самом валу. Таким образом зафиксировал трубу, чтобы она никуда не съезжала и не проворачивалась. И потом вот эти лишние верхушки саморезов были спилены. Потом... Было насверлено на этом барабане 6 отверстий по кругу. И уже после этого сделан по центру самого барабана вот такой пропил по всему барабану. Этот пропил сделан для вот этого зуба. Здесь установлен вот такой зуб, который входит прямо в барабан, вот в этот пропил. Он служит для того, чтобы выбрасывать из вот этих ячеек застрявшее зерно. Вот бывает зерно попадает, и оно застреет вот в этой ячеечке, и чтобы... Это зерно потом выскакивало из этой ячейки. У меня установлен вот такой зуб. Здесь сам корпус имеет вот такую стреловидную форму. Здесь внизу барабана варена перемычка. И варен вот такой зуб, как я уже говорил. Так, как же... Вам это показать камера опять темнит что-то так вот так будет виднее он видим варен вот такой зуб он входит прямо вот в этот пропил барабана и когда барабан вращается он все зерно, которое застреет вот в этих ячейках, просто-напросто выбрасывает. Таким образом он постоянно очищает сам барабан от зерна. И теперь вот сам вал у меня вращается в двух больших гайках. Я нашел две большие гайки. подходящего диаметра чтобы эта гайка надевалась на сам вот этот вал без люфтов и вот в этих гайках у меня сам вал вращается здесь ставить подшипники не вижу смысла потому что данная сажалка делалась не для промышленных масштабов ну в принципе самая важная основная здесь деталь это сам вал с барабаном. Корпусы, как я уже сказал, имеют вот такую стреловидную форму. Сделаны из металла полтора миллиметра. И сбоку, если посмотреть, то он имеет вот такой вид. Так. он имеет форму здесь вот такой зуб сделан который врезается в землю и одновременно раскрывает рядок раздвигая землю по сторону так. Я думаю, рассмотреть можно устройство. Если кому-то понравится данная конструкция, можете написать мне в, в комментариях, потом. Если вам будет интересно, могу рассказать более подробно уже с размерами от данной конструкции. Теперь, здесь варено, впереди самой сеялки, вот такая лыжа. Так как здесь использовано только два колеса, нет переднего колеса, поэтому, чтобы ограничить глубину посадки, здесь варена вот такая небольшая лыжа, которая не дает самой сеялке глубоко проваливаться в землю. И это облегчает сам процесс работы данной сеялкой. Она более равномерно, благодаря этой лыже, идет по земле. И процесс посадки проходит намного легче, чем без этой лыжи. И сзади у меня сделано вот такое устройство для закрывания рядков. Здесь у меня приварена трубка для крепления деревянной ручки. И на саму вот эту трубку приварена вот так поперек трубочка от детской коляски, и здесь сделана вот такая рамочка из проволоки шестерки, ну, вал сделан из проволоки 8 мм, здесь дальше пошла проволока 6 мм, и приварено вот две таких металлические пластины, которые у нас идут сзади засеялкой и закрывают рядок. В качестве прижима вот этого устройства к земле у меня была установлена вот такая резинка от трусов. Но она, правда, уже пришла в негодность, уже все резинки там полопались, нужно будет ее заменить, но ну, вот в качестве режима у меня использована была обычная резинка. Сюда по идее нужно было бы поставить пружину, но пружины такой длины и подходящей жесткости я не нашел, поэтому просто-напросто использовал обычную резинку. Ах да, еще о чем я забыл сказать, вот здесь у меня на лыжу приварен вот такой болт. Сюда надевается у меня маркер. Ну вот только диван сейчас делся, я пока его не нашел. Нету времени у меня сейчас переворачивать все, искать его. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Вот сюда надевался маркер. Такая деталь из проволоки диаметром 6 мм. Сюда на проволоку приварена гайка на 10 Здесь болт на 8 гайка на 10 Она сюда надевается и поджимается гаечкой на 8 К этой гайке приварена проволока шестерка диаметром 6 мм. И длиной, по-моему, 70 мм, если я не ошибаюсь на ширину рядка и на эту проволоку приварена перемычка буквой Т и вот таким образом это дело все работает. Например идем тянем рядок этот маркер перебрасываем на правую сторону он одновременно на расстоянии 70 сантиметров от сеялки пишет Намечает следующий рядок. Потом разворачиваемся в другую сторону. Этот просто-напросто маркер перебрасывается на вторую сторону. И идем в обратную сторону. Он уже пишет рядок дальше, но с левой стороны. И таким образом маркер перебрасывается на нужную нам сторону. И при работе селки он намечает следующий рядок. Вот я вам еще нарисую, чтобы было понятно. Вот маркер состоит из проволоки диаметром 6 миллиметров нужной длины. На него внизу приварена гайка или втулка большего диаметра, чем крепеж, чтобы она свободно на нем поворачивалась. И на маркер приварена вот такая перемычка, опять же, нужной длины, которая пишет нам следующий рядок. Если переворачиваем на правую сторону, пишет вот этим концом. Переворачиваем маркер на левую сторону, пишет этим концом. То есть маркер двухстороннего действия. Думаю, понятно. Ну и давайте теперь посмотрим, как она работает, данная сиялка. Посмотрим ее в работе. Вот сейчас немножко очистим семян. И посмотрим, как она разбрасывает зерно. Так, засыпал я сюда зерно. Вот уложил пока две доски и прокотим это дело все по этим доскам. Потому что вот этот зуб не даст мне нормально показать. Здесь земля довольно плотная, поэтому вот этот зуб не даст колесу идти по своей плоскости. Так, поехали. Вот так она вбрасывает зерно, но, правда, здесь плотная земля, зерно отпрыгивает когда падает, когда это все ложится в борозду, все получается ровно и красиво. Посмотрим поближе, как это все работает. Поставил ведерко, чтобы это все падало в ведро. Вон, видим как зуб очищает вот эти лотки. смотрим как она работает на земле, как она закрывает редки. Сейчас я вот эту резинку старую выброшу, вот поставлю нормальную резинку и идем на огород посмотрим как это все работает. Так. Вот поставил я резинку, идем на огород. Так, зерна я для этого не буду сюда заряжать, потому что огород у меня посажен, мне там кукуруза не нужна. Покажу сейчас просто как она закрывает рядки, как она ведет себя в работе. Такой получается рядок. Вот, друзья, вы увидели данную селку в работе. Кому нравится данное видео, ставьте лайки. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал, у меня на канале еще, кто не в курсе, есть другие ручные мои инструменты для обработки огорода, поэтому заходите на мой канал, смотрите, может быть почерпнете для себя что-то полезное. Ну, а напоследок хочу еще сказать, что данная селка имеет еще одну очень и очень полезную функцию это с помощью данной сеялки можно вносить вот такие удобрения прямо непосредственно в сам реток Например, вот ту же нитроаморфоску. Вот все удобрения, которые идут вот такие гранулированные, она отлично справляется с данной работой. Она вбрасывает такими небольшими порциями где-то даже в граммах не могу я сказать. Но ну, сколько влезет он вот в эту ячейку этого удобрения. Там, не знаю, грамм может быть не более. И она, в принципе, примерно где-то вот на таком расстоянии, вот такими порциями убрасывает данное удобрение. Очень эффективно. И очень экономно она это дело все выполняет. Вот такая еще есть полезная функция у данной сеялки у а меня в принципе на этом ребята все. Вроде бы показал, рассказал. Если кому-то будет интересно более подробно узнать о данной сейлке, о ее размерах, то пишите мне в комментариях, если наберется определенное количество людей, желающих повторить данную конструкцию, то я тогда уже для вас сниму данное видео. Сделаю выкройки с размерами с нее. Ну, это в том случае, если кому-то данная конструкция будет интересна. Если вам было видео полезно и интересно, то подписывайтесь на мой канал. Как я уже сказал, заходите еще на мой канал, смотрите другие мои видео. На этом у меня все, всем пока.